Так, всем привет, это город Липецк, значит, сейчас без пяти семь, у нас, значит, акция в защиту интернета свободного, свобода Павла Дурова и все такое, телеграмм. Сейчас мой друг по имени Влад Хитрин, вон он, вон там, вон там, вон в окне, далеко за мной будет запускать самолетик э -э, немного промо э -э, друга зовут Влад Хидрин. <coughs> заходите все на его хитро блог он известный блогер так, сейчас я переверну камеру махну ему рукой, и он запустит самолетик так а нифига, я не переверну ну ладно, давайте так так, поехали сейчас я наведу Блин, я же перевернул Так, ладно